Друзья мои алейкум рахула. Очередное вручение. путевки на малый хадж. Опять надо концерт разыгрывать. Ну, пригласим людей сюда. Дальше смотрите. Александр. А, это вы, да? Сама? Они подъехали, слушай. Давай, давай, давай, давай, ждем. Уф. Нет, этот. Давайте сделаем... Я на вас сначала надену. А потом? А потом, а потом с вами тоже. Итак, друзья мои, как мы и обещали, э, тех людей, которые вот, э, регулярно э, оказывают помощь благотворительному фонду Инсан, мы начали, решили поощрять, показывать этих людей, чтобы немножечко мотивировать ну, всех нас да, к тому, чтобы делать хорошие, благие деяния. Первая, э, вот наша, э, эта самая девушка, которая вот была, до этого были там парни и так далее. Э, несколько вопросов есть. Скажите, пожалуйста, как часто вы помогаете инсану и по каким программам? По мере возможности <свят> и после того, как зарплату получаю, по мере возможности. Вы кем работаете, что делаете, чем занимаетесь? Я учительница начальных классов. Он, он, <свят> он вам помогает? <свят> да. В какой школе преподаете? Чердинский район Дерновской средняя школа. А, хорошо, слушайте, а, ну, где, когда будет этот, благодарственный письмо, где, когда будет? Сейчас. Давай, ну давай я пока с, с, с мужем. А, тут, нет, ну вы можете так, это самое. Ахмуд, то, что она вот так помогает фонду Минсану, как вообще? Это нормально. Нормально, да. Нормально. Она же из, там со своего там. Что, ты не говоришь, не, не увлекайся, говорю. Я, я, жаль, я подсказываю ей. А, подсказывала. Да, да, вы, вы чем она, занимаетесь? Я строитель, я. В смысле что-то конкретно делать или не, раз, раз, раз, разные, разные, разные, Кладка, кафешные, электрик, фундамент, там, да, так далее, да, так далее. Все, все подряд делаю. А, я говорю, бланк. Там бланк. Слушает? Да. Н не обижает, не нарушает. Не, не, не нарушает. Приятно иметь такую жену, да, наверное, да, да. которая помогает всем. Да, да, да. Сколько детей у вас? Четыре. Аллах. Пусть Аллах будет доволен. Амин. Пусть Аллах вознаградит многократно. Дай Аллах, чтобы дети радовали и вдуняли, и в ахирате. Давай, пока раз благодарственное письмо не приносит, хотя бы вот это почитай. Открывай. поздравляем. Вы только что стали. Так, давай, давай, читай. читай. Обладателем самой заветной мечты каждому мусульманину на Малый Хадж, теперь вы будущий паломник. Еще Поздравляю, Поздравляю дорогой я. мой. Поздравляю, дорогой мой. Ты что, Родинский, ты должен держаться, только я там имею право это. как его... Она теперь, по-моему, тебе завидует. Так, а, -а что расстроились? Идемте сюда. Блин, Холод светит на много. Аллах. Аллах, всем мусульманам такой шанс, как и мне, вот сейчас выпал такой шанс поехать в Хаджи. Давно мечтал я, ведь в 2013 году я еще за грамм паспорт сделал. не пощастлив. Пусть Аллах позовет, пусть Аллах позовет, потому что на самом деле сюда только попадает только тот, кому предписано. Вы, да, вы знали о том, что он мечтает много лет, так? Да. И что? Вместе с ним я мечтала. Так, мечты сбываются, я так понимаю. Просто хотелось, чтобы я была причиной его счастья. Поэтому. Слушай, не каждому жена вот такие вот подарки делает. Дорогой мой, это тоже пускай будет сюрпризом для тебя. Ты, скажи честно, подозрения были? Ну, Я-то думал, что эту путевку она получит. Так. Подозрения были Ага. она эту путевку тебе взяла. Ай, Алла. хорошо, что у нас есть такие... О, можно крупный план? Вот видишь, что жены делают? Видишь? Вот так надо делать. Берите пример. Уважаемые. Давайте слушайте. В какой момент вы решили все-таки вот это сделать? Подарок мужик? Почти можно сказать, каждый день, после каждого, нома запросила Всевышнего, чтобы нас вместе позвал. Ну, мои мечта было, конечно, чтобы вместе мы поехали. Потом каждый раз видел, как он огорчается том, что не получается у него поехать хадж. И потом, как я устроилась на работу, потом решила, давай-ка я его порадую тем, что он хочет поехать в хадж. И сколько лет вы так собирали? Я-то в этом году вышла на работу тоже и в этом году начала собирать. Баракад. И... Баракад хаджа. Удивительная вещь хаджи удивительная вещь. На самом деле, друзья мои, вот начните откладывать на умра, на хадж, вы сами не, вы не поймете, как у вас оно собралось. И в конце концов загранпаспорт сделайте, а то директ завален всеми теми, кто хочет в хадж. А когда спрашиваешь, хоть загранпаспорт есть, вот с 13-го 13 -го года у человека паспорт есть, он хочет на хадж из накипевшего. Так, ну что, давайте еще раз этот вы с ним поедете? Я Теперь буду... он пускай копит. Я поехала бы с великой радостью, надеюсь, иншаллах, иншаллах, что... рахман, пусть, пусть Аллах хороший предпишет. Иншаллах, рахман. Не И, знаю. Единственное, что я хочу добавить, фонду Инсан они действительно помогают. Этот сценарий реальный, они помогают фонду Инсан. Но я уже не знаю, что придумал Мне люди скоро перестанут верить. Пусть Аллах хороший предпишет. Оставайтесь с этим. Оставайтесь с аккаунтом Умрахач, подписывайтесь, радуйте друг друга и не забывайте о благотворительности. Вассалам.